здравствуйте раз привет на канале помощь с компьютером и в этом видеоуроке я вам покажу как можно добавить день недели в часы на панели задач рабочего стола то есть по умолчанию вы наверное видите что у вас имеется здесь только часы и дата ну а если навести то в десятки в восьмерки в семерке должно отображаться еще вот такое а, сказать так ссылочка по сути ну, комментарий где месяц отображается в виде текста и показывается день недели в Microsoft по сути, это можно сделать двумя способами. Первый способ, он самый простой, это просто расширить а, нашу панель задач. То есть, если у вас не дает ее расширить, то она закреплена. Нам нужно нажать по ней правой кнопочкой мышки и убрать галочку «Закрепить панель задач». После чего нам нужно просто расширить ее до тех пор, пока у нас не появится день недели. Ну, есть у вас снизу давайте я вам покажу тоже переходим вниз как видите размер наш панель сдачи не сохраняет то есть он имеет слева свою а, свои размеры снизу он уже имеет свои справа и сверху тоже свои то есть изменения в одной части он сохраняет только там Например, слева мы изменили его, как сейчас он сохранил там справа надо же изменять заново то есть мы также увеличиваем и увидим четверг у нас появился но у нас панель задачи приняла очень большие размеры и то есть занимает так нормальное место если у вас месяц экран маленький то она займет еще больше места и будет не очень удобно сидеть для этого как раз и был придуман второй способ который позволяет день недели выставить рядом с датой и чтобы не надо было растаскивать панель задач для этого нужно всего лишь проделать несколько шагов давайте проделать в любой операционной системе нам нужно открыть панель управления в а, десятке пишем панель управления и открываем ее. А в xp в семерке, в минус 8 нам надо про а, проделать шаги тоже нажать пуск и там найдете панель управления здесь же мы должны а, на найти а, язык то есть, если мелкие значки мы нажимаем на язык, если у вас категории, то тут можно сразу выбрать изменение формата даты, времени и чисел. То есть, давайте через мелкие значки, как обычно, нажимаем на язык. Здесь нам, мы увидим тоже изменение формата даты, времени и чисел. Слева вкладочка. И нажимаем по ней. У нас откроется окошко регион. Здесь нам нужно найти кнопочку дополнительные параметры и нажать по ней. После чего у нас появится настройка формата. Здесь надо перейти на вкладку «Дата». И увидим мы форматы даты. Такое окошечко маленькое. Вот с ним мы будем работать. Здесь у нас имеется краткая дата и полная дата. Краткая дата – это маленькое разрешение в панели задач. Полная дата – это уже большая. И также имеется обозначение форматов. То есть мы здесь видим д-д-д-д-д-д-д-д, То есть 4-3. 3d это краткое значение недели, то есть 4 А 4d это уже понедельник, вторник, среда, четверг отображаться будет. Давайте я вам покажу и так, и так. То есть мы впереди, посередине, без разницы, где как вам нравится, пишем. Я буду писать в самом начале. Напишем сначала 4dd. Дальше мы ставим, например, пробел. Это просто разделение. То есть мы можем поставить точку, пробел, слэш, а, ну как вам удобно. Ну, я пробел ставлю. Можно даже слито слит написать. Ну, это не очень красиво выглядит. Нажимаем применить. У нас вот так будет отображаться. Четверг, время и дата. Если мы уберем одну d то у нас уже будет э, применяется сокращенная день недели чит чит мне кажется красиво также вы можете добавить сюда например букву г или любое другое слово а после даты или где угодно то есть для этого нам нужно поставить две черточки вверху и написать например год применить видите мы добавили год то есть он дает а вести любое любой текст ну это все в черточках обязательно применить снизу все выглядит очень красиво а вот если у вас панель находится как у меня слева или справа то тут нужно пошаманить то есть 4d здесь у вас то есть не прокатит то есть вам придется смотреть если вы уменьшите, у вас будет здесь пустое значение. Если увеличите, то будет у вас приниматься как уже полная дата. Ладно. Если мы поставим 3D, то здесь также пустое, но здесь надо будет немножечко увеличить панельку нашу. Не катастрофически. И после этого, увидите, видите, у нас она появилась. После чего нужно просто закрепить, чтобы мы ее не двигали. И тоже все красиво выглядит. А? Такая широкая. То есть, да и смотрится неплохо. Вот так двумя лег легкими способами можно. Второй оптимальный способ, где вы можете под себя подстроить панельку с датой и годом. И будете радоваться и видеть, что и как. На этом видеоуроке хочу закончить. Если у вас остались какие-то вопросы или что-то не получается или не выглядит некрасиво, то можете задать по комментариям видео, где я постараюсь на них ответить. Ну а если у вас имеется вопрос, который не относится к нашему видеоуроку, то можете его оставить на моем сайте "Помощь с компьютером", где нажать задать свой вопрос, здесь а, назвать заголовок и описать вашу проблему, набрать картинки для более легкого визуализации ваши проблемы после чего я осталось на них отвечу или добавить вашу проблему в группе помощь с компьютером где также я постараюсь ответить вы конечно вы можете оставить под комментарием видео также под любым где я также постараюсь на него ответить ну а так подписывайтесь на мой канал вступайте в группу регистрируйтесь на сайте просматривайте Видео уроки, просматривая статьи, которые делаются на сайте. Потихоньку он начинает развиваться, доделывается и принимать божеский вид. А так, всем спасибо и до скорых встреч!